Эту историю я пишу из больницы. Здесь я провела уже почти год. Сейчас уже почти все в порядке. Но попала я сюда вся переломанная. И это со мной сделал человек, которого я любила больше своей жизни. Сережа я познакомилась в седьмом классе, когда он пришел к нам в класс. Учительница пригласила его войти. Я смотрела на него и не могла поверить, что такой красавчик будет учиться со мной в одном классе. Его посадили за свободную парту. Я весь день не могла оторвать от него глаз. А когда пришла домой, то лежала на кровати и мечтала о нем. Он был не очень высокого роста, блондин с небесно-голубыми глазами. Больше ни о чем я не думала, только о нем. Не знала, как к нему подойти, что сказать. И ведь он понравился не только мне, другие девчонки тоже за ним табуном ходили. Так мы продолжали учиться дальше. Полкласса класса сохло по Сергею. А он, кажется, не обращал ни на кого внимания. Я ни на что не претендовала. Знала, что есть девчонки и покрасивее меня. Но я все время следила за тем, что делает Сергей. С кем дружит, чем они занимаются, куда ходят. Мне нужно было чем-то заняться, чтобы отвлечься и не страдать по своей безответной любви. Я видела, что его друзья старше, и они занимаются не совсем теми делами. Но кому я что могла сказать, поэтому молчала. Когда мы учились в одиннадцатом классе, Сережа начал встречаться с девушкой. Она была не из нашей школы, я ее не знала. Зато знала, где они гуляют, о чем говорят. Однажды Сергей не пришел в школу, я забеспокоилась. Да, случалось, что он не приходил, но это было день-два, а сейчас его не было уже третью неделю. Я не знала, что и подумать. Пошла к дому, где жила его девушка, но ее я тоже не нашла. Во дворе увидела друзей Сергея, решила отбросить скромность и подойти. Ребята сказали, что Сережа в больнице с ножевым ранением. Это сделала его девушка. Я была шокирована, узнала, в каком отделении находится мой одноклассник и поехала туда. В больнице мне сказали, что Сережа в реанимации. Нож прошел близко сердцем и повредил много тканей. Меня к нему не пустили. Я сидела в коридоре по щекам текли слезы. Как только Сергея перевели в обычную палату, я каждый день приходила к нему. Говорила, что от класса приносила фрукты, что-то поесть. Мне кажется, он был рад, но одно меня очень удивляло, почему к нему больше никто не приходит, ни родственники, ни друзья. У палаты была постоянно только я и сотрудницы правоохранительных органов. Сережи выздоровел, вернулся в школу. Думала, что мы начнем с нее дружить. Но нет, все было как и прежде. Я опять перестала для него существовать, а для меня после всего произошедшего он стал еще ближе. Наступила весна, время экзаменов и выпускного вечера. Все были красивыми и счастливыми. Казалось, что впереди вся жизнь. А я думала лишь об одном, что я больше не увижу с Сергеем. После школы я поступила в ВУЗ в нашем же городе, а осталась жить с родителями. Узнала, что моя школьная любовь начал жить с девушкой, что у них все серьезно, готовится к свадьбе. Я узнала, где они живут. Пару раз приходила в их двор, видела, как они счастливы. В следующий раз, когда я увидела Сережу, как я тогда думала с женой, она была уже беременна. Но оказалось, что они так и не поженились, жили просто так. Знала я о том, что у них родилась прекрасная дочка, что ее назвали Ниной. Иногда думала, зачем мне все это нужно, ведь я могла бы построить свою жизнь. Но моя юношеская любовь не давала мне покоя. Год я не видела Сергея, а потом случайно узнала от общих знакомых, что с ним опять произошло несчастье. Нужно было зарабатывать денег для семьи, и он решил пойти самым легким путем. Связался с какими-то непонятными личностями и занялся распространением наркотиков. Но все это длилось недолго. Его арестовали, а потом был СИЗО, суд и тюрьма. И я опять была там, всегда рядом, ведь у любимого неприятности ему нужна помощь. И знаете, что странно? Кроме меня там снова никого не было. Ни родственников, ни друзей. Хорошо, что учреждение, где он находился, было в нашем же городе. Я собирала посылки, письма писала, подбадривала, верила, что все будет хорошо. Так и случилось. Сережу отпустили через год. Я его встречала у ворот. Он подошел, сказал, что был удивлен моей активности, поблагодарил и пошел дальше. Я была угнетена, не знала, что мне делать. Иногда даже приходили плохие мысли. Друзья Сергея рассказали, что он вернулся к своей гражданской жене и дочке. Я закинула учебу, друзей, родителей, мне ни до чего не было дела. Я думала, что человек поймет, что он дорог мне, ведь кроме меня он не нужен был никому. Почему же тогда он не вернулся ко мне, а пошел опять к другой женщине? Ведь я его так сильно люблю, готова все терпеть и прощать, а главное поддерживать во всем. Но нет, видимо, нам не суждено быть вместе. Зачем тогда вообще жить, что-то делать, если его нет со мной рядом? Так я думала тогда. Я сходила с ума, а родители ничего не могли сделать. Однажды я даже наглоталась таблеток. Мама вовремя вернулась с работы, меня увезли в больницу. Я долго не могла прийти в себя. В реанимации пролежала около недели. Рядом была только мама. Но мне не нужно было ее присутствие. Как же я тогда ошибалась? Мне нужен был только он. После больницы я взяла себя в руки. Восстановилась на учебе, даже устроилась на подработку. Решила, что если в этой жизни мне не суждено полюбить... Значит, посвящу все свое время карьере. Учеба мне давалась легко, я быстро восстановила свою репутацию перед преподавателями. Участвовала во всевозможных мероприятиях, занимала призовые места, выигрывала Олимпиады. Окончила университет с красным дипломом, поэтому меня без труда взяли на работу. По работе отдавала все свободное время, поэтому уже через какое-то время добилась хорошей должности. Начала зарабатывать хорошие деньги, ни в чем себе не отказывала, купила квартиру, обставила ее. Кажется, что жизнь наладилась, но где-то в глубине моего сердца до сих пор была любовь к Сергею. Я не скрою, что узнавала о нем в социальных сетях, просто в интернете общих знакомых, но никто ничего не знал. Я решила, что специально его искать не буду. Если судьба захочет, чтобы мы были вместе, значит мы встретимся». Моя работа продолжалась, она была интересная, я ее любила. Однажды меня послали в командировку, в маленький городок. Я вспомнила, что там живет моя подруга, с которой мы вместе учились. Пришла домой, сразу же списалась с Леной. Сказала, что вскоре должна приехать к ним в город. Она сказала, что могу даже не снимать квартиру, буду жить у нее. Я была рада, что встречусь с подругой. Но заодно с этим в памяти всплыли моменты из прошлого. Наконец, моя командировка состоялась. Я приехала к подруге. И весь вечер она водила меня по городу, показывала все и рассказывала. Дома вечером мы пили вино, говорили, плакали. Я рассказывала про свою судьбу. Конечно, и про Сережу я рассказала. Подруга была удивлена, что прошло столько лет, а у меня ничего не изменилось. Она говорила мне то же самое, что я уже слышала от других людей. Все они твердили мне, чтобы я уже наконец забыла своего Сережу, нашла хорошего парня и вышла за него замуж. Наверное, я одна Лю, поэтому больше никого не могла полюбить. Все мои мысли были только о нем. Но я сюда приехала не за тем, чтобы страдать. Наоборот, хотела развеяться, отвлечься, о чем сказала Лене. На следующий день она предложила мне съездить в лес за грибами, и я с удовольствием согласилась. Лена дружила с молодым человеком, который должен был вести нас на природу. Утром мы проснулись, я сделала все по работе и готова была к нашей прогулке в лес. Лена сказала, что ей позвонил парень и предупредил, что возьмет с собой друга. Я была не против этого. Чем больше компания, тем лучше. Но я знала, что мне никто не понравится, потому что мое сердце было занято. Мы с подругой пришли на место встречи с парнями. Каким же было мое удивление, когда я увидела в машине Лениного друга Сережу. Я просто стояла, не могла ни говорить, ни шевелиться. Все смотрели на меня и не могли понять, что произошло. Ленин ухажер Коля вышел из машины и сказал, чтобы мы познакомились с его знакомым. Подруга улыбалась, подошла, познакомилась. Мы сели в машину, поехали. Но я все еще была в ступоре, не могла даже слова вымолвить. Подруга отдергивала меня. Я вытащила фотографию Сережи из кошелька и показала ее Лене. Она округлила глаза в ответ». Мы приехали в лес. Парни пошли в одну сторону, мы в другую. Тогда Ленка не выдержала и начала расспрашивать меня, как он здесь оказался, откуда знает Колю. Но я всего этого не знала. Самой было бы интересно узнать все это. А про себя я думала, что вот она, судьба. Это именно та встреча, которую я, наверное, ждала всю жизнь. Мы еще походили немного по лесу. Потом Коля предложил немного посидеть, ведь они с собой взяли продуктов и напитков. Все были только за. Расстелили покрывало, разложили еду, все сели поудобнее. Я смотрела на Сергея, думала, что он что-то скажет, но он сидел и молчал. Коля с Леной пытались поддержать разговор, рассказывали различные истории, шутили. После того, как мы посидели, снова пошли собирать грибы. Я увидела, что Лена с холли идут вместе, решила подойти к Сергею. Мы шли с ним, я увидела какой-то гриб, спросила, как он называется. Он начал мне рассказывать про грибы. Я шла рядом с человеком, которого так давно любила, и мне было приятно его слушать. Тем более его рассказы были очень интересными. Я думала, почему он ничего не говорит мне про нашу прошлую жизнь, ведь мы с ним учились в одном классе. Обычно одноклассники радуются, когда встречаются через несколько лет после школы, а тут никаких эмоций. Он даже вида не подал, что знал меня когда-то, это было обидно. Но я ни на что не обращала внимания, просто шла рядом и слушала Сережу. После того, как мы съездили в лес, мы поехали в гости к Лене, решили немного продолжить наши посиделки. Там мы играли в карты, много говорили и веселились. В какой-то момент Коля попросил Сережу сходить в магазин, а Сережа позвал меня с собой. Этот момент я не забуду никогда. Ночью после того, как парни ушли домой, мы еще долго разговаривали с Леной. Она говорила, что я выбрала для своей любви совсем не тот объект, но я ее не сильно слушала. Моя командировка продолжалась, еще несколько дней. И за все эти дни мы встретились с Сережей целых три раза. Домой я возвращалась счастливая. Я узнала от Лены, а та, в свою очередь, от Кули, что Сережа уже два года живет в этом городе, работает. Он все так же с той женщиной, от которой у него ребенок, но с недавнего времени они не живут вместе. Эта информация порадовала меня. «Значит, он один, у него никого нет, и у меня есть шанс его завоевать». Приехала я домой, настроение у меня было очень хорошее. На работе все получалось, дома решила немного сменить интерьер. Ведь у меня все было в серо темных тонах, а сейчас я хотела больше света и солнца. Все переделала, кажется, что после этого даже жить стало намного ярче. Я ждала, что Сергей мне что-нибудь напишет, ведь мы с ним обменялись телефонами, подружили в социальных сетях. Но он молчал. Тогда я решила написать ему первый. «А что, живем в 21 веке, сейчас не обязательно мужчина должен сделать первый шаг». Написала простое приветствие, а в ответ мне была тишина. Но я не сдалась и каждый день писала ему простое «привет», а он молчал. Тогда на выходных созвонилась Ленка и сказала, что приеду к ней в гости. Она была только рада этому известию. Я попросила ее, чтобы она поговорила с Колей, а тот привел Сережу встретиться. Так мы снова собрались с той же компанией. На этот раз мы сняли беседку в парке отдыха. Лена с Колей посидели недолго и уехали. Решили дать нам время побыть наедине. Мы остались и долго сидели. Молчали. Потом я спросила у Сережи, почему он мне не отвечает. А он только пожал плечами и сказал «А зачем?». Мне хотелось кричать ему «Да как? Зачем? Да зачем?». Что да «Я тебя люблю!». Но вместо этого я подсела к нему поближе и поцеловала, а он ответил, чем ошарашил меня. Мне было очень стыдно и трудно сделать это. А еще было страшно от того, что я знала, что он мне откажет, а может и вовсе оттолкнет. Но он этого не сделал, а наоборот, обнял и начал целовать. После этого проводил до Лениного дома и обещал написать. Я смотрела в его глаза и верила ему. На следующей неделе как-то вечером я сидела дома. Услышала, что пикнул телефон. Вставать с дивана была лень. Но я подумала, что мог написать Сергей. Сходила в коридор за телефоном. И правда, это был он. Он узнавал, как у меня дела и чем я занимаюсь. Сердце колотилось, руки тряслись. Я не могла успокоиться. С этого момента у нас началась переписка. Мы писали обо всем и ни о чем. Мне было все интересно. Так продолжалось всю неделю, а потом я опять поехала в их город. Мы встретились. Я спросила у Сережи, что его держит в этом городе, ведь женщины он расстался, больше ничего здесь нет. Он и сам этого не знал. Предложила ему поехать в родной город, где он рос и учился. Сначала Сергей не соглашался, ведь там нужно было снимать квартиру, а для этого как минимум нужно устроиться на работу. Сказала, что жить он может у меня. Квартира большая, всем места хватит. Он ответил, что подумает. Я была рада уже тому, что он не ответил категоричным отказом. Не прошло и месяца, как мы уже жили вместе. Я летала на крыльях отчасти, ведь обожаемый мною человек был рядом. Иногда я видела, что он относится ко мне не так, как мог бы относиться мужчина, который любит. Но я не обращала на это внимания. Наша совместная жизнь только начиналась. А дальше стерпится-слюбится, как многие говорят. Все было хорошо. Вскоре Сережа нашел себе работу, и сейчас он приносил доход в дом, но однажды случилось страшное. Мне позвонил его коллега и сказал, что Сережу увезли в больницу, ему стало плохо. Я не могла понять, что случилось. Молодой парень на здоровье не жаловался, а тут сразу в больницу. Все бросило, помчалось в больницу. меня долго не пускали, потом вышел врач и сказал мне неутешительную весть. Оказалось, что у моего любимого опухли в голове, но она доброкачественная. Нужна срочная операция, потому что опухоль уже таких размеров, что она начала давить на мозжечок, органы слуха. Если ничего не предпринять, то в скором времени Сергей оглохнет, ослепнет и вообще потеряет координацию движений. Любимого на время оставили в больнице для дальнейших обследований, а я начала искать врача, который сможет сделать такую операцию. Нашла хорошего хирурга. Операция стоила денег, но это было не важно. Важна была жизнь человека, который мне не безразличен. Когда сообщила об этом Сергею, он наотрез отказался взять у меня деньги на операцию. Сказал, что врач, который его лечит, предложил сделать операцию по квоте, и он согласился. За несколько дней до операции врач вызвал нас на беседу. Он сказал, что опухоль в голове не маленькая, поэтому операция будет очень сложной. Раз опухоль будут вырезать со стороны уха, то нет никаких гарантий, что слух не пропадет. А еще может быть задет лицевой нерв, и тогда глаз перестанет моргать. Я сидела, слушала врача, а сама думала, ну за что одному человеку в жизни столько несчастья? Ведь он и так уже столько перенес, а сейчас еще и это. Отговаривала делать операцию бесплатно, но Сережа стоял на своем, я ничего не могла сделать. И вот настал день операции, она должна была длиться около 8 часов. В больнице мне дали номера, по которым я могу звонить и узнавать, что происходит. И результат – Прошло восемь часов. Я звонила, но мне никто не отвечал. Когда же я дозвонилась, то мне также ничего не сказали, посоветовали подойти к врачу. Я была сама не своя. Так я переживала за человека. Набралась смелости, нашла в договорах сотовый телефон хирурга и позвонила ему напрямую. Он мне ответил, сказал, что сейчас он мне ничего сказать не может. Нужно утром подъехать в больницу. Всю ночь я не могла уснуть, от неизвестности меня тошнило. Я проходила всю ночь туда-сюда по комнате. Наконец, настало утро. Я поехала в больницу. Когда пришла в кабинет врача, мне сказали, что он на операции, нужно подождать. Потом другой врач сказал, что я могу пройти в какой-то кабинет. Там сидел незнакомый мне человек. Он мне сказал, что Сергей сейчас в реанимации, и нечего мне здесь делать. Мне сообщат, когда что-то будет ясно. Я ничего не понимала. Врач сказал приехать. Другой говорит, что не нужно было приезжать. Том, не скажешь, что случилось с Сергеем? Если честно, я уже начала думать, что он умер во время операции, поэтому меня здесь мурыжат и ничего не договаривают. Решила пойти к дверям реанимации и ждать там. Все равно кто-то выйдет рано или поздно. Может, там что-то узнаю. Просидела там несколько часов. Наконец вышла какая-то медсестра. Я сразу у нее спросила про Сергея. Она спросила, кто я ему. Сказала, что гражданская жена. Она меня позвала за собой. Я была не готова к этому, но пошла за ней в отделение реанимации. Она дала мне маску, шапочку, бахилы, перчатки. Я понимала, что она сейчас поведет меня к Сереже. Но я не хотела его видеть таким. У меня подкашивались ноги, кружилась голова, но я шла за медсестрой. Когда мы пришли в палату, где он лежал, я его даже не узнала. Сергей был весь в проводах, из всего тела торчали трубки, а во рту была большая распорка. Это был аппарат искусственной вентиляции легких. Медсестра мне сказала, что на пятом часу операции у Сережи случился инсульт. Правая часть тела парализована. Я постояла у его кровати, подержала его за руку. Хоть медсестра и говорила, что можно с ним говорить, он слышит. Но я не могла произнести ни слова. Слезы стояли в глазах, и если бы я начала говорить, то разревелась бы. Потом меня позвал поговорить доктор. Он мне что-то говорил, а я уже видела только его силуэт. Потеряла сознание. После того, как меня привели в чувство, доктор начал рассказывать мне, что у Сергея парализовала всю правую часть. Что после того, как он придет в себя, он не сможет ходить, говорить, и вообще шевелиться ему будет трудно. Но все мне это было без разницы. Я знала, что мой любимый поднимется на ноги. Я готова была ко всему. Но я сделала все, чтобы Сергей восстановился. Самое обидное для меня было то, что его мать жила в этом же городе. Но сын как будто был ей не нужен. Когда ей сообщили, она только раз была в больнице и больше не приходила. После этого у меня началась гонка по вертикали. Утром я бежала в больницу, кормила Сережу. Потом на работу, вечером опять к нему. Это все после того, как его сняли с аппарата ИВЛ. Он лежал в палате интенсивной терапии. Я приходила, его врач мне говорил, что ему нужно вставать, а он ленится. Я заставляла его вставать, он не хотел. А потом я поняла, что он, наверное, стеснялся. Но меня все это не волновало. Я брала его и заставляла вставать. Мы ходили с ним по коридору. Конечно, слово «ходили» громко сказано, но все равно маленькими шижочками шли. Это было очень сложно и ему, и мне. Но мы старались, и у нас получалось. Моя мама, когда узнала, что произошло, долго говорила мне, что мне все это не нужно, пока не поздно нужно со всем этим покончить. Но я была с ней не согласна. Как можно бросить больного, а тем более любимого человека? Мама была категорична. Она говорила мне с такой злостью, что казалось, она ненавидит этого человека, хотя толком с ним никогда не разговаривала. Через месяц Сергея выписали из больницы. Я его забрала. Он не мог сам идти. Мне помогли завести его домой. Уже через несколько дней нам предстояло ехать на реабилитацию. Спасибо доктору, он нам помог получить бесплатную путевку. На работе взяла отпуск. Начальница меня жалела и так же, как и мама, отговаривала меня от всего этого. Но я знала только одно, что мне нужно поднимать дорогого мне человека. На такси мы приехали до центра реабилитации. Там нас разместили в отдельную палату для инвалидов. Да, мне было очень тяжело, но думаю, что любовь не давала сил, чтобы все выдержать. Любимый не мог сам держать ложку. Передвигался только с моей помощью. На одно ухо он все-таки оглох. Глаз не закрывался и не моргал. Раз мозг не работал, то он не чувствовал никаких позывов. Я все делала вместе с ним. Моей жизни больше не было, я помогала Сереже. В центре мы пробыли две недели, за это время специалисты сделали очень много. Сейчас Сережа шел уже более крепко, непонятно, но уже говорил и руку мог немного контролировать. Я решила, что после такой болезни нужно больше свежего воздуха, уволилась с работы. Устроилась работать в детский оздоровительный лагерь, чтобы любимый был там, со мной рядом. Наши тренировки по восставлению не остановились, в центре я взяла много рекомендаций, как что и делать. Зарядка на глаза, руки и опорно-двигательный аппарат продолжались. На свежем воздухе это было делать и легче, и полезнее. С каждым днем Сергей становился сильнее. Через несколько месяцев он уже хорошо говорил. Некоторые слова невнятно, но все-таки ходил уже без моей помощи. Ему предлагали трость, но он от нее отказался. В реабилитационном центре посоветовали, чтобы мы ехали и оформляли инвалидность. Прошли всех врачей, и инвалидность была оформлена. Сейчас Сережа получал хоть какие-то средства. Сейчас он усиленно питался, занимался на природе, все шло к тому, что он поправится. Когда поехали на контрольное МРТ, врач был удивлен, что человек сам пришел и разговаривает с ним, ведь он думал, что он будет овощем. Вот только глаз так и не восстановился. Он не моргал и не выделял слезу. Постоянно нужно было капать капли, чтобы увлажнить его. Так мы вместе работали в лагере два года. Когда я увидела, что дела Сережи уже очень хороши, решила вернуться на свою работу. Мы переехали обратно в город, в свою квартиру. Я вышла на работу. Сергей сидел дома. Прошел год. Мой мужчина снова стал обычным человеком. Пусть у него была инвалидность, но он мог все делать. Сначала он помогал по дому, пока я была на работе, потом стал заниматься чем-то своим. Но вот, когда разговор заходил об устройстве на работу, постоянно случалась ссора. Я ему говорила, что пора уже выходить, и он пытался куда-то сходить, но его нигде не брали. Он из-за этого сильно расстраивался, и в какой-то момент я пришла домой, а он там пьяный. Я была очень сильно удивлена. Во-первых, из-за того, что этот человек никогда много не пил. А во-вторых, он ведь еще принимал таблетки, ему не рекомендуется употреблять алкоголь. Я не стала скандалить. Просто спросила, почему? Ведь это не выход. А он мне говорил, что это про свою неспособность заработать и обеспечить меня. Но я ведь все понимала. Мне не нужно было многого от него. Просто бы устроился сторожем куда-то. Мне это нужно было для того, чтобы он был чем-то занят. Попойки продолжались. Потом он нашел себе каких-то друзей и уже с ними сидел дома за бутылочкой. Меня это очень напрягало, потому что я не хотела видеть дома людей, которые вот-вот достигнут Плинтуса. У нас начались скандалы. Я выгоняла его так называемых друзей. Он нервничал из-за этого. А еще я ему говорила, что сходить на работу устроиться он не может, а вот до манкомата, чтобы снять пенсию и в магазин, запросто. Упреки зацеплялись за другие упреки, выходила ссора со слезами и криками. Я убегала к маме от бессилия, что я могла сделать? Она меня успокаивала, говорила, что я налюбилась, что когда человеку нужна была помощь, я готова была идти на все трудности. А сейчас меня это просто достало. Но я знала, что я люблю Сережу, но как ему помочь, я не знаю. Что мне нужно было сделать, чтобы он прекратил все это? Как-то пришла домой, он был немного выпивший. Решила с ним поговорить о том, что еще пару лет назад мы бы вместе молились, чтобы он восстановился. А сейчас он просто так добровольно грубит свой организм, подрывает, и так никудышное здоровье. На что Сергей мне кричал в лицо, что это его здоровье, он делает с ним все, что хочет, а я могу убираться куда хочу. Я опять плакала, все проглатывала и терпела. Думала, его блажь пойдет, и он остепенится. Но этого не случилось. Позже он стал уходить ненадолго из дома. А когда приходил, был пьяный и злой. Если хватало сил, то кричал на меня, оскорблял различными словами, а потом ложился спать. На утро он обычно ничего не помнил. Если я ему что-то напоминала, просто изменялся. Больше так продолжаться не могло. И в один прекрасный день я решила, пусть выбирает, я или водка. Я вернулась домой позже обычного времени. Сергей сидел со своими дружками за столом. Я грубо всех разогнала, а ему сказала, чтобы шел спать. Но Сергей очень пьян. Он смотрел на меня, а я видела, что это не мой любимый. Он замахнулся, но не ударил. Начал кричать мне, что я уже давно его не люблю, что изменяю ему. Я не ожидала, что он так сделает. Отошла немного, хотела только одного, чтобы он пошел спать. Но, видимо, он этого не хотел. Подошел ко мне близко. Прямо в лицо наговорил много гадостей, а потом дал мне пощечину. Сказал, что ему такая тварь не нужна. Я зажала щеку ладонью. По лицу катили слезы. Видимо, это его еще сильнее задело. Он подошел, толкнул меня, и упало. А потом все было как в тумане. Сергей пинал меня ногами, бил руками. Не знаю, может еще что-то шло в ход, но я уже ничего не соображала. Дальше я ничего не помню. Но по рассказам, когда он успокоился, то подумал, что запинал до смерти. Ему больше ничего не пришло в голову, как связать меня, положить большой мешок и выбросить в окно. Ночью или утром дворники убирали мусор и листья. Увидели большой мешок и притащили его к мусорным бакам. Когда они бросили мешок, видимо, я пришла в себя и застонала. Дворники сначала испугались, но я продолжала стонать. Они вернулись, открыли пакет и ужаснулись. Меня на скорой помощи доставили в больницу. У меня были сломены обе руки, на ноге трещина, сломана челюсть, основание черепа, выбито забедренный сустав и еще множество мелких переломов. Я не знаю, как я осталась жива, но меня больше всего волновало не это. Я постоянно плакала и думала, как человек, которого я так любила, мог так поступить. Я отдала ему всю себя, свою жизнь, а он просто выбросил меня в мешке на свалку. Разве я это заслужила? Все время, пока я была в больнице, со мной была моя мама. Она ничего не говорила, но я видела по ее взгляду. Он больше слов говорил мне, что она меня предупреждала, а я стояла на своем. Я перенесла не одну операцию. Некоторые кости срослись не так, как надо, на лице остался большой шрам. Целый год врачи собирали меня, можно сказать, по косточкам, и у них это получилось. Я заново училась ходить, держать ложку, жевать. Во всем этом мне помогала мама. А Сергей, когда проснулся после того дня утром, увидел на полу много крови, испугался и убежал в неизвестном направлении. Я бы не стала писать на него заявление, но пока я была без сознания, мама уже все сделала. Когда приехала полиция, она рассказала им такое, что они тут же объявили Сергея в розыск. Долго им искать не пришлось, он нашелся сам. Пришел и сказал честно, что ничего не помнит. Когда мне мама об этом рассказывала, мне было очень больно и обидно. Можете считать, что я неадекватная, но я все еще его любила. Не знала, как буду жить без него. Конечно, мне было очень обидно, что он такое со мной сотворил. Но с собой ничего поделать не могла. Состоялся суд, на котором вместо меня присутствовала моя мама. Сергея осудили на семь лет. Мама пришла в палату, поздравила меня с тем, что моего обидчика наказали по всей строгости». А чему тут было радоваться? Ведь он больной человек, долго может не протянуть. Там, где он будет находиться, сырость и антисанитария. Мама видела, что я думаю и жалею этого человека. Говорила мне, что это всего лишь жалость, нужно перебороть себя. А если нет, то человек подумает, что ему постоянно все сходит с рук и повторит еще не раз, что сделал. Но я не верила в это. Я верила, что Сережа сделал это не со зла. Это все пьянка сделала. Я вышла из больницы. Была еще не совсем здорова, но решила втайне ото всех съездить на свидание в тюрьму. Приехала. Сергей был очень удивлен такому повороту событий. Он стоял передо мной на коленях, извинялся и говорил, что если я его прощу, то можно подать апелляцию. И вот в этот момент я увидела его глаза, а там только было одно. «Готов на все, только вытащи меня отсюда». Я оттолкнула его и в этот момент поняла, что мной всегда пользовались. Помнила все. В больницу. Тогда, в молодости, пока я была нужна, он со мной общался. Когда же все прошло, то меня и замечать перестали. Носила передачки в тюрьму. То же самое. Ведь кроме меня у него никого не было. Кто бы его пожалел и сделал все. Вот он и терпел. А когда выпил лишнего, из него все и вылилось. Вся та агрессия, которая была у него внутри. Я как будто насквозь увидела человека. С меня упали розовые очки. И я увидела всю реальность. Как же мне стало противно, что я просто была нужна, когда плохо. Человек жил со мной, понимал, что один не справится, приходилось общаться. Почему-то он не думал, что он делает мне больно, что мне тоже иногда нужна помощь. Тогда в тюрьме я сказала ему, что приехала, чтобы попрощаться, что больше я его никогда не хочу видеть. Рассказала, как я его любила всю свою сознательную жизнь что готова была в свою жизнь отдать за него. Смотрела ему в глаза и говорила все это, а он стоял, смотрел и молчал. Я так поняла, что ему в этот момент было без разницы, что я говорю, ведь от меня не было больше никакой пользы. И мне стало не по себе, как человек может быть таким безучастным, ведь мы столько лет прожили вместе, сколько нас связывала трудности, боль, горе. И это все было просто так. Конечно, может быть, он ко мне относился хорошо, но сейчас этого было не видно. Я вышла из ворот, они закрылись, и я представила, как закрывается дверь в мое сердце для этого человека. Я приехала домой. Мама ждала меня в моей квартире. Я видела по ее глазам, что она знает, где я была. Я покивала головой, подтверждая ее догадки. Мы прошли на кухню. Там я во всем призналась своему самому родному человеку. Попросила у нее прощения за все, что говорила ей, когда она меня предостерегала от этого человека. Поблагодарила, что не бросила меня в самый тяжелый момент моей жизни. Мама меня обняла и сказала, что иногда надо прислушиваться к старшим, ведь они прожили и знают больше. Я обняла ее в ответ и пообещала, что больше никогда ничего не сделаю без ее совета. Эта история, которая произошла со мной, многому меня научила». Пусть я до сих пор не научилась разбираться в людях и верю, что все хорошие, но больше я так сильно никогда никого не полюблю.